Кассеты я у А Ваня нету? Нету, а что? А во сколько будет? Он на работе. А? Он на работе. Ну, на работе во сколько придет? Ну, часов двенадцать 12 ночи, в час. А что, он все время до 12 работает? Он водитель трамвая, он работает по-разному. По-разному, да? У него, у него не нормированный график. Он ну. может в 12 закончить, может в час. Но это как хочет он. Это не как он хочет. Это как трамвай, как выпуск от выпуск. Ну, понятно. А я бы хотел, чтобы он ко мне пришел. Для чего? А? Для чего? А с ним поговорить хорошо надо. Вы с ним уже разговаривали, приходили не так давно. А это подходили, что мы вот здесь вот так все. а надо с глазом на глаз хорошо поговорить. Насчет чего? Я ему могу позвонить по телефону передать. А насчет того, знаете, что через мое окно спускается от вас, Кто спускает? проникает ко мне в квартиру. Так. Ваня вот я... проникает к вам. А? В Мой муж проникает к вам в квартиру через я окно. Не, не знаю, может и он, может кто-то и и другой. Так. Но если спускается через ваше. Окно и вы должны видеть. Угу. А это бывает вот э, в пять. 5... В 5 вечера? Ночи. Ночью, в пять утра. Угу. Или же в три, а может и раньше, когда я сплю. Когда спите, да? А я сплю, я принимаю таблетки специальные, я как убитый сплю. И мне наркотиками что ли, таблетки? Что-то в глаза прыскаю. Сначала ничего, а потом идет. Вот в чем я хочу узнать. То есть вы утверждаете, что мы кто-то спускаемся через балкон и прыскаем что-то вам в глаза, да? Не в, не в балкон, а через окно. Через окно, я, да? Я это уже. А вы это видели, да? Не, не видел, я потому Нет, что. Нет, а вы это видели? Как, ну, как, как вы определили, что через именно через окно к вам проникает? Кофе? А вот так, у меня дверь маленькой комнаты на защелку закрыта. Да, я специально закрывал ее. Теперь значит. Значит, у вас окно было открыто, значит. Так, а как да. защелку изнутри можно открыть, объясните? Вот я и не знаю, кто это делает угу. и что делает. Да. Но я все равно добьюсь этого и узнаю, кто. Да. Вот. А вы вызовите вы участкового, пусть он придет со специальными а вот следователями, пусть отпечатки что... пальцев снимут. Вот, вот, вот, вот. Вот, вот, вот, вот заметьте. Я сколько Сходите. раз ходил к ним, к этому, да, чтобы да. они сделали отпечатки, да? Они все не приходят. Ну вот видите. Вот, специально Отпечатка, ходил я в прокуратуру угу. вчера, так. ездил, все написал, угу. что как делается, угу. и вот прокуратура теперь заставит их, или же собачку по угу. следам, угу. или же придет отпечатки пальцев. Ну, да, да, вот. надо сделать. Вот обязательно так. Потому что вы нас обвиняете в том, что мы не совершали, так нельзя поступать, даже чисто по-человечески. Я в следующий раз просто не пущу вас в квартиру, вызову наряд полиции, и пускай они с вами разбираются. Вы проникаете на мою частную территорию и утверждаете в том, что я не делала. По закону есть такая статья. Вас могут привлечь. Да, привлечь это к ответственности да. большой. Если вы э, даете да, ложные показания, у вас по большой ответственности. А, потому привлечут. что я почему хочу с Иваном еще глаза на глаз за нагло поговорить. Угу. И друг другу э, покляться, что мы друг другу не будем. Пакости. Вы уже клялись, вы уже приходили неоднократно к моему мужу. Ну как неоднократно? Я один раз только вот, вот Нет, вы приходите почти каждый день, я это знаю. Я не подхожу каждый день. Вы знаете вы уже это как бы этот, немножко как бы помягче сказать уже как бы поднадоели нам и я тоже этот как его ну, знаете, объясню я... в полицию чтобы вы к нам больше не приходили мне это тоже надоело мы вот хотим... правильно вот и в полицию я сколько обращался ни хрена. может вас не хотят слушать потому что вы уже такой пожилой человек и вас не, не воспринимают всерьез у вас нет весомых аргументов. Вы а? сейчас мне хоть один весомый аргумент привели в том, что я виновата. Но я и вас не, не обвиняю. Мой муж в чем-то виноват. Вот. Мы что-то нарушили, а? какой-то закон. Кто? Ну, мы мирные жители, мы никому не мешаем, мы ничего не нарушаем. Ну, правильно. Ну? Ну а кто? Откуда мне знать, кто к вам ходит? Может, ваша дочь ходит, я не знаю, на ключе. Дочь у меня в центре живет приезжают значит у вас и... тоже тут недавно вы утверждали из тумбочки пропали какие-то документы и убеждали что это мой муж приходил к вам как он туда мог попасть Родитель, знаете что? Что? Настенька, что я тебе скажу что твой муж до твоей свадьбы женить бы и после уже женить бы несколько раз приходил он даже мои ключи Мои ключи. У него есть. Откуда у него ваши ключи? Объясните. А вот Он так. вам брат, сват, родственник. А вот мне сват, брат. А брали отпечатки клю с ключа и все делали. Да. Вот так. А вот вы сейчас передо мной своими ключами махаете, потом скажете, придете, что я у вас дубликат ключей сделала? Или как? ничего не делаю. Я это, это уже ключи берите, это уже вот, Зачем мне ваше... Два милиции? года, как... У меня... Меняйте замки тогда, что я вам могу предложить? Поставьте камеру наблюдения, раз вы мне не верите. У меня был наблюдатель. Кто наблюдатель? Э Электро-страж. Вот у -у -у. за 17 тысяч я заплатил за него. Милиция... Темочка, иди ко мне, зайка. Милиция приезжает... Угу. Все нормально, угу. все нормально. Угу. А... Почему вы не верите правоохранительным органам, а раз они говорят, что все нормально? Не, не верю, потому что у меня двери открыты, понимаете? Так вы, значит, забываете их закрывать. Но ну ты, Настя, сейчас тут наговоришь, и сейчас так, того, что будет здоров. Я забываю закрывать. Я тоже как-то тут была дома, вы приходили, я мылась в ванной, я выхожу из ванны, вы ломитесь ко мне в дверь, вы вот так вот ручку мою дергали, то есть вы приходите и ну, проверяете, открыта ли у нас дверь. Нет, я не открыл, я просто это взял за ручку так. Да? И все. Вот а у меня свекровь бывает, забывает закрывать дверь. А кто его знает, я потом может тоже скажу, блять, вы приходили ко мне домой, мыться. Да вот я теперь и значит что вы говорите что он говорит что нет я теперь буду настаивать вот прокуратура пришлет еще если да, Иваном да. будут говорить и вниз по соседям При... не забудьте пройтись давайте походим по соседям я сейчас им постучу всем давайте как свидетели их возьмем. Не надо еще. Сейчас свидетелей вызовем. Что а, такого-то? А чего вы вызовете? Мы ну человек, вы же утверждаете, меня еще... в чем-то тут обвиняете. Я не обвиняю. Ходили к вам через балкон, в форточку залезли. Ребеночек, иди ко мне, зайка. Иди ко мне. Сейчас попозже вот погулять сможем. Вот хорошо мы с тобой хоть поговорили, угу. я буду знать твое мнение, ну Мне ваши визиты постоянные тоже надоедают. Я хочу, тоже спокойной на... я хочу спокойной жизни. У меня счастливая и мирная семья. Я ничего не нарушала. Правильно, ну, Темочка, понятно. закрывай дверьку. Ну все, ладно. Ну я же говорю, я хотел еще сказать Ивану, что придет... Прокуратура. К, к нам есть. они часто очень ходят, и они все знают, какой вы человек, и они уже хотят к вам вызывать врачей, чтобы вас лечили от ваших этих болезней, от всяких. Я не знаю, какие вы там лекарства принимаете. Может, вот. какие-то наркотики <служие> психотропные. Что у вас блюки какие-то, что у вас в окна, какие-то чудики лезут. У меня чудики не лезут у меня. Какие рыти... сейчас... Вы это не говорите, понимаете? Откуда я, я знаю? пью только если. Вот стопочку. Ну, вот, вот, видите, вы водку пьете. Белочка придет к вам и в окошечко стучит, да? Какая белочка? Ну, а какая от водки белочка может не быть? Надо. Птичка перья. ты что-то тоже такое говоришь, что непонятное. Непонятно, а мне зато понятно. Да. Я не Я...